будет правильно, если мы с вами еще раз поздравим государственную российскую библиотеку со 175-летием, поскольку уже находимся в здании библиотеки. Пожелаем сотрудникам и всем читателям, всем тем, кто любит Ленинку, успехов, всего самого доброго и творческих успехов, и личного счастья. Они много делают полезно, выполняют уникальную роль хранителей исторической памяти нашего народа. Всего человечества без всякого преувеличения. И много делать, чтобы библиотека не просто существовала, не просто хранила то, что у нее есть, а была живым организмом, развивалась, работала в новых формах. И у них это получается. Но мне бы хотелось поговорить непосредственно о... Проблемах, которыми вы занимаетесь профессионально, повторяю, мы в, разных, в разное время, в разных местах уже имели возможность говорить об этом. Сегодня я предложил бы сосредоточить внимание на двух основных темах. Первое ⁇ это сохранение нашего археологического наследия. Мы вот когда были в старой ладоге, мне коллеги говорили об этой проблеме, о проблеме не... Благополучного хранения и содержания того наследия, которое у нас есть, слабой работы соответствующих контролирующих органов, органов, правоохранительных и тех, кто должен заниматься охраной памятников культуры, старины. Давайте вернемся к этой теме еще раз. Я с удовольствием выслушаю ваши рекомендации и попробуем их реализовать Жизни. И второе, на что бы мне хотелось обратить внимание, и на что часто обращают внимание люди, которым не безразлична история нашего Отечества, это на историческую литературу, прежде всего на учебную историческую литературу. Совсем недавно, если вы обратили внимание, я был на, на заключительном совещании в Министерстве обороны и встречался там с ветеранами. Они еще раз подняли вопрос о исторической учебной литературе. Конечно, это неплохо, что у нас появилось большое многообразие литературы подобного рода. Мы думаю, можем, Радоваться тому, что мы ушли от однопартийного и моноидеологического освещения всей истории нашей, нашей страны, это, конечно, большое достижение, но, думаю, что вы со мной согласитесь, недопустимо впадать в другую крайность, в современные Учебники, особенно учебники для школ, для вузов, они не должны становиться на площадке для новой политической и идеологической борьбы. все таки в этих учебниках должны излагаться факты истории, они должны воспитывать, особенно молодых людей, должны воспитывать, воспитывать у них чувство гордости и за свою историю отечественную, и за свою страну. Я бы не считал правильным занимать значительное время нашей сегодняшней встречи монологами, а с удовольствием бы вас послушал и.